Но я даже немного удивлен Я не ожидал, что ты сможешь спасти столько душ Меня переполняют чувства В основном радость Приветствую всех любителей видеоигр Ghostwire Токио. Новый уровень, куда же без него В принципе я немножко Так, стоп, а как это самое? как открыть. Новый уровень Сколько у нас навыков имеется? У нас здесь 30 очков навыков 30 очка Тридцаточка. В принципе, в принципе, у нас уже максимум Катасира. Максимум. Я не знаю, что мне качать, если честно. Но так как воздухом я пользуюсь чаще всего, заряжаю я ее редко, но метка Можно копить сорок. Видите, как летит быстро. Фу -фу -фу -фу. Она, в принципе, и так быстро летит, если честно. Но так он еще будет быстрее атаковать. Можно, ну, прокачать огонь, естественно, надо было. Пронцать врагов, я не знаю. Штука полезная, только вот если ты не заряжаешь. Но я огонь всегда заряжаю. Почему я его заряжаю, в принципе? Потому что у него есть ударная волна. А ударная волна это полезная штука. Воду, вот воду, вот воду я замораживаю. Ну, тоже, тоже задерживаю, но чаще всего... Тоже бывает вот так вот атакую, блин. Вот это сложное решение, что прокачивать. Но для начала прокачай себе полет. Как там я? Очень полезная штука, особенно в принципе. Вот эта штука... А, это на полтора урона больше. Не. Разменьшим на изгнание. Кстати, насчет изгнания. А, это ульта, кстати. Ульта, мы еще и не помню, пользовался ей или нет, но ее надо прокачивать. Ульту прокачиваем. Ульта. Так, ускорение скрытного перемещения на 60%. Штука полезная, следующее, что мы будем, наверное, прокачивать. Продолжим с вами по сюжетке. Да, правильно же, по сюжетке. Нам нужно вот эти вот штуки освобождать. Наши пристанища. Отлично, одобряю. Спасибо. Что в целом у нас сейчас происходит? Мы наконец-то начинаем потихонечку освобождать город. Ну, как сказать, потихонечку. Мы уже половину, в принципе, освободили. Но знаете, что мне не нравится в этой игре? Смотрите, вот эту часть мы освободили очень легко. Это огромная, огромная часть города в целом, да? И вот это по чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. И... -чуть. Не, могу, не знаю, взято ли это ближе к реальности, типа, как стоят у них э, врата, чтобы молиться. святилище вот, как они называются, я забыл просто. Или нет, но если это так, то, блин, ну, камон. Ну, как-то это выглядит, понимаете, они прям маленькие кусочки локации, да, держат. Прям маленькие-маленькие. То есть, если вот на эти все... Вот это еще тоже маленькая часть. Вот если вот на эти посмотреть, да... Они уже как-то побольше в, цел в целом. Вот эту огромную часть, вот эту огромную часть, вот маленькой. Вот это уже побольше. То есть они так вот, так вот они ну, вроде натыканы, а вроде и нет. А вот эти прям как-то кажутся прям очень близко. Может быть из-за того, что здесь просто ничего лишнего больше нет. То есть здесь только серая карта, из-за этого кажется, что они так вот так и тыканы. А вот так вот смотришь, в принципе, не так близко. Не считая, конечно, вот этих вот. <с> вот это вообще красота. Давайте его на 100% вообще закроем. Это следующие врата, которым будем очищать. Это получается территория, которую можно закрыть на сто Здесь у нас предстоит очень много сражений. О, вот, что это за подгрузка была сейчас? Я не понял. Тихо, тихо, тихо. Потому что катасирчики я очистил. Мы, получается, освободили уже больше половины духов. Именно не то, чтобы освободили, а спасли. Я, кстати, в текстуре застрял. А, наконец. -то. Так, сейчас подожди, прежде чем я туда поднимусь Надо сначала понять, есть ли здесь кто-то Это все так долго, божечки Отлично, сразу двух можно забрать? Нет? Ничего страшного Так, тут справа там есть ребятки Справа, которые нас пугают, назовем это так Сейчас доверимся Кикею. Никакой разницы, в принципе, если честно. Что так, с какой скоростью я это делаю, что как он. Ну ладно, ладно может быть Хорошо, он там чуть побыстрее. Понял, в игре ненадобность предметов вот этих вот. Еды и так далее. Знаете, охраняют фронта пацаны. Сейчас, сейчас, сейчас, я подзаряжусь. Там кошка? Кошка. Так, вообще их можно с лука еще гасить. но У меня три стрелы на лук. Поднимемся наверх. Подожди, подожди, подожди. Так, вижу пацанят. Сейчас мы зарядимся. Оп-оп-оп, он даже понять не понял, что произошло. Он понимает, что где-то здесь, но где я? Понятно. Теперь не знают, где я. Ну ладно, как -то. Вон пошел И ты куда же Ну все, все, все, пацаны Один есть? Два есть, отлично А он тут слева вообще затупил Где-то пытался через забор к нам попасть Ой, затупил пацанчик Так, еще один где-то Еще один где-то а, о, это большой дядька Уже посерьезнее, Спасибо. посерьезнее Но его можно и зарядочком, пока до нас зайдет Уже три дня пройдет Ой, зонтик опустил Зонтик подыми. Э. Ой, блядь, ой, опасно, ой, опасно, опасно Ты не хочешь свой зонтик поднять, братишка? Я же тебе и по-другому могу начать атаковать Ой, блядь, сквозь предметы. Это да, да, да. Но сквозь предметы это как бы некрасиво, нихуя. Блядь, да, вот эти фризы меня немножко бесит, если честно. Дождик. Ах ты что тварь, блядь. Зонтик убрал быстро, блядь. Бесишь, что ли? Отлично. Сейчас еще один... Ой, ой, ой, 37 уровень. Какая красота. По-моему, по 10 очков дают за уровень. Как я понимаю... На да. Именно так. Они сами встали, сами пожалели. Давай это святилище. Ну, в принципе, ладно, это в принципе светилище нормально смотрится. С туманом разобрались. Идем дальше. Так, четкие скрытности. А там кошечки? А, ну только кошечки. денег много насыпали это хорошо так вижу там еще куча духов Давайте поднимемся ой братишка братишка братишка братишка ты меня не видел так а чем бы его лупануть то давайте водичкой где он там а удар крысы Попал, нормально. А их двое. Козлы. Интересно, они могут сквозь, нет, они не могут сквозь эту штуку стрелять, это хорошо. Ай, попал, тварь. А я тоже могу попасть вообще-то. Да? Стрелять, стрелять, стрелять. Сейчас, блядь, да как ты сквозь нее-то выстрелил? Отлично. Главное, что я попадаю. Ай, сверху решил решил меня облететь. Ты думал, что это сработает? Наверное? Так. Так, и чуть-чуть в сторону отходишь, он по нам не попал просто и все. Режим крысы активирован. Просто за балкой прячусь, чтобы их отпинать. Да умри ты уже. ай яй, -яй. Блин, как-то я столько на них потратил, а сейчас я просто простоял его вплотную, пролупил, и как-то все получше получилось просто, и все. Как-то все намного проще оказалось, если честно. И уже по фулам красота, ну почти по фулам. Так, сразу парочку. О! Катасирки забиваются очень быстро, особенно когда открываются новые локации. Прям, я бы сказал, со скоростью света это происходит. Сейчас уже сразу к следующим этим... А, сначала дерево, а потом уже к следующим вратам, наверное, да? Или мы не к дереву пойдем. У нас сюжетка там, а следующий врата там. А сюжетка тут. А врата тут. А дерево тут. А может метку когда-нибудь поставить? Можно, но она какая-то не та метка. М ну ладно, потом освободим. Как бы все равно здесь как-нибудь даже буду прогуливаться. Мне просто очень интересно, когда наступит момент точки невозврата. Птичку мне птичку. Ладно, не надо птичка. Я удивлен, что здесь никого нет. Враги становятся, конечно, все более серьезные. Без этого никуда. Мне это очень нравится. Купила. Так, а дай-ка я за сразу за стеночку. Летаю тут кидоры. Ладно, вы мне в принципе не помех. Э, э. Что тут осматриваться? -то? Я и так уже наверху. Обо как бы все просто. Вообще я удивлен, что она наверху. Ну, мы уже видели. Такие врата наверху. Так, четкие сцеписты. Ублюдок. Угу. Мы с тобой справимся, не переживай. Так, так, так. Там еще парочка, ребят. А следующий наш квест вот здесь. Нам по пути? Где нам? Нам по пути. Отлично. М мог не долететь совсем чуточку Э, пацанят Я здесь Пацанят, а, Ладно, пофиг А вон и врата снизу Значит, нам через пацанят Сейчас они меня увидят еще оч Очертеют Опа, уклонение Какое, а матринское, матринское. Прям матрица Сначала я боялся этих призраков. кстати, Даже, кстати, не знаю почему, если честно. То есть, в принципе, только я их не боялся. Думал, что они какие-то мощные, когда я их только уял. Потом, потому что они с двух тычек выносятся, Мы на третью вообще на исчезают. Так, что у нас там? Кто там внизу? Так, девочка, девочка. А, это люди, ладно. Тут ничего страшного. Знаете, как решаются эти проблемы? Вот так, блядь. Просто спускаешься вниз и начинаешь их лупить. О, дать блок хотел поставить. Но она меня это самое. Понятно. Как тебя это? Вот так. И оказывается все эти потратил свои энергоудары. Такой хотел ударить, понял, что бесполезно, надо поставить блок. А вот и дерево как раз еще Вообще красота Сейчас убожу, сейчас убожу Сначала одни люди, потом другие так и быть. Хм надо. Одни те же знаки Это и хорошо и плохо Можно было бы вариацию побольше сделать. Мне конечно очень понравилось, когда надо было сделать пентаграмму Ну да, пентаграмму Так, где, куда пропал то сердце Отлично И духов освободили, и поесть взяли. Тут больше нет духов. Вон он ходит, чертила. А их по-другому не назвать. Чертила. Не знаю, любят ли они что-то чертить, но... Блядь, блядь, вы что меня пугаете? то Хотела открыть, а по итогу не начали рот открывать. Как будто съесть меня хотели. Так, где-то здесь призрак. По звуку слышь. Завел от меня. Слева или справа? Справа. Ладно, пацаны, я к вам чуть попозже приду. Следующий врата, я когда пойду, очищай. Так, да я к вам заскочу. Но они все равно как-то рандомно появляются. Так, молиться, пятихаточку. Я хочу статую. Это уже хороший храм. Перекладываешь свои проблемы на богов. Да. А что такое? Они же помогают? Вот и правильно. Так, доп-квест появился и стата. Она тут одна интересная была или сколько? Две, нет, две статы. Пойдем сначала за статы. О, доп-квест возьмем. А потом за статы. А там так, вот рядом есть школа. так, так, так. Там каждую ночь играет, как глянут. Даже когда никого нет. Играли очень хорошо. И музыка была красивая. А потом она стала какой-то жуткой. Слушаешь, народа... Блин. Не понимаю, что могло случиться. Эта страшилка не нова, но чтобы фортепиано начало играть по-другому. Возможно, его звук каким-то образом исказилось квирно. Нам по пути же сказать, что нам по пути и все будет хорошо. Да, нам по пути. Так, вон один гуляет, я вижу. Вон второй гуляет. А? А? Обосрался? На, еще разочек, блядь, промахнулся. Сейчас он сюда придет нахуе. Да, то да заряди. Так, сначала так, потом вот так. Пацанёна! Попал. Все разы, включил! Пришел, что, блядь, чёрт? где-то еще один гуляет а вон они он они сами встали у нас на пути. но мы пройдем просто мимо него ладно че за музыка заиграла вы это слышите а, а я вижу кажется чудеса, фортепиано значит. все средства хороши где-то рядом призраки прям очень близко И фортепиано, ой, как красиво играет Понятно Сначала нужно их очистить, почему? Потому что если я сейчас сюда не приду Их это самое не стал Стараюсь, Их могу. засосут И я не смогу их спасти Вообще все просто Но они поумнели Они поумнели, когда очень близко подходишь Они начинают тебя атаковать Ух, троих сразу выкосил Так, когда он так говорит, тут похоже на мини-босса, если честно Сразу говорю что они помнили это хорошо, но их это не спасает А ты куда? Блин, всегда забываешь, что у меня рукопашка на другую кнопку То есть это блок у меня, Она рукопашка на Q. Он хвастается? Это что сейчас было? Хвастовство? Да ладно Его эго поднялось Он же такой типа сначала был как такой паренек Ой, божечки Кто я? Что я? Я что умер? И бла-бла-бла, там и куча проблем А теперь он такой кей хей скольких я выкосил Это я выкосил, нихуя себе Сказал он тоже Скольких я убил так, а нам туда. Ах, красота. Так, фортепианка слышу, но не вижу. Так, девчонки, я к вам. Так, подожди. Сидят, слушают музыку, кайфуют, смотрите, кайфовали. О. Минус одна. но ну? где еще ты слышишь как ты действительно мороз вообще-то вроде хорошо играет она стала сейчас похуже сначала было красиво теперь как-то похуже людей? людей это вы называете людьми или это то, сколько я здесь собираю? Не правда красиво играет, да? Так, я его не вижу, но слышу. Стой, девчонка, блядь! Отлично. Так, наушники получше надень. Потому что я его слышу, но не вижу. Так, справа. Блять, это было сейчас страшно. А, вот. Мелодия звучит из того класса, где учат играть на фортепиано. Так, у меня все по фулам, к сражению готов. А ч я. Ух ты, блядь! Напугали меня, пиздец, со спины пришли. Эй, жирный, блядь. А ты там не выебываешь? Подожди, я занят толстый. Расплевалась ты, блядь. Давай зайдем и закончим этот концерт. Раз и нам... Конечно сейчас там какой-нибудь дядька в очень очень маленьком маленьком пространстве ну, так ладно огонь я зря взял если уж пугаться то хотя бы не согнем никого нет давай осмотрим эту комнату так И что мы тут видим Так, хорошо, шкафы не открываются Но нам нужно искать что-то призрачное Это 100%, то есть как бы без вариантов Пульт лежит А, ну это удлинитель Шкаф почему-то не могу открыть Мне это не очень нравится, если честно Когда шкафы нельзя Опа, вода включена Это Кстати, кто у нас там взаимодействует С предметами часто? Так, здесь пусто Здесь я не вижу своего отражения Здесь явно что-то не так Блять, я сейчас себя дверью толкну Мне стало страшно немножко угу. Опа, ничего. кажется я схожу с ума Из пустого класса мне слышится мелодия Так играла лунную сонату Только моя любимая ученица У нее был настоящий талант в ее исполнении произведения звучали так, что сжимало сердце. Она погибла в аварии совсем молодой. Теперь в классе слышны лишь отзвуки лунной сонаты. А я слушаю и не могу оторваться. Может, как раз эта девочка играет? Мы как раз слышали что-то вроде лунной сонаты. Так, а вон еще записи есть. На самом деле из-за того, что все двери закрыты, мне как-то не по себе немножко. Накладная, адрес школы игры на фортепиано Дадзаки Заказ доставлен, портрет Джувани Одна штука, художественный салон Сонада Сонада. Это? Сонада это заказ, как бы что это Сюда заказали картину, она пришла Так, тут ничего подозрительного нет Еда, ноутбук И последняя зацепка Газета а Вундеркиди и его учителя Джованни считался гениальным исполнителем до того момента, как начал преподавать детям искусство фортепиано-игры. Однако в историю он вошел прежде всего как учитель Сантона, одаренного юного пианиста. Его слова а, слава была мимолетной. Сантон превзошел своего учителя в возрасте 11 лет, что трагически сказалось на музыкальной деятельности последнего. А он чего ждал? Одаренными детьми всегда восхищаются больше, чем взрослые. В целом, да. Музыка опять заиграла. А, то есть мы должны были сначала почитать все, да? Ух ты, тут вот я перепрыгнул неплохо. Привет, девочка. Вы... Это ты играл на фортепиано? Музыка это хорошо, но из-за тебя весь район стоит ну Простите, пожалуйста. Я не хотела Но меня заставили. Я просто... Почему-то совсем по-другому. Я очень стараюсь. Не понимаю, почему она меня не получается. Почему она разучилась? Дело не в ней. Скверно коснулась самой музыки. Ей можно помочь. но сначала надо выяснить, почему так вышло. Так. Определите источник скверной в музыке. А это ее такой звук. Ищем, ищем, думаем, где могут прятаться скверно. В холодильнике, например. Я бы там спрятался. Почему бы нет? Блять, то, что вода включена, мне это так бесит, божечки. Так, а можешь с ней еще поговорить? А, и все, да? Смотри, Джованни, Дарвин, Дарвин. Конечно, Джованни. Точно, это портрет Джованни. Это же тот музыкант из журнала. Готов поспорить, скверно появилась из-за него. Видимо, он ненавидит лунную Санту. Может, он позавидовал таланту девочки? Понятно. Она играла так же хорошо, как его ученик. И Ему это не нравилось. Ааа! -а. <с roads> Блять! <с Jack> Сука, ебаный рот и ублюдка! Кусок нахуй! О, О, блядь. Тварь. По подставлять это верх ну Соразы ты мразь. Детям, поддерживать. Пизда тебе, блядь. Я сам сложу эту печать. И изгоню тебя. Нехуй так меня пугать, тварь. Вот так вот. Вс. Кстати, а почему-то, почему-то, когда я подошел к этой картине и на нее можно было посмотреть, а на эту нет. Хм, интересно. Теперь все в порядке, ты снова можешь играть в Лунную Сонату. Ух ты. Пошли, папа, Блядь, зачем было так пугать? И меня аж мышка дернулась. Я даже на его лицо не успел нормально посмотреть, когда он на меня прыгнул. Как сказать, прыгнул, вылез. Блин. Хотя бы один, кстати. Было бы хорошо, если бы нас, типа, типа задушить бы попытался, я не знаю, или еще что-то Или он, типа, не физическое тело и не может этого сделать Ну, в целом, просто может осквернять и все Хоть красиво звучит, но я боюсь, там авторские права за это прилетят да. Музыку, походу, придется вырезать Спасибо, не знал, что ты разбираешься в Или оставить да, Пусть играет Угу, угу. угу. Я думала, у тебя уже никогда не получится. Спасибо. Скойся с миром, девочка. Я а же ты. Жаль, что мы ее не да, реально красиво да. Правда, красиво. Мне а -а -а. очень понравилось. Пятихаточка духов освобожденных людей, которые перестали слышать ее непонятные игры. Вот она. Уже двадцать пять, зайдите, уже двадцать семь. Блин, ну что поделаешь? Ну, так, все, ушел Отлично, квест выполнен А пойдем у него эту заберем Как она называется? Кто это вообще? Смотри, Пошел вон отсюда Из моего, блядь, двора а, мы сейчас драться будем, да, мы сейчас побежим за собакой Сейчас ее погладим сначала как бы, ну, По факту нам сейчас идет помогать Так, а теперь Помогай нам, Дать псу Кигиданга Конечно, держи Блять, чего еще раз Блять, да хватит Ой, я я не хотел его второй раз гладить. Чему там кигеданга надо дать? Тут магазин есть поблизости? Есть, вижу. Отлично. Сейчас, сейчас ща. Кигиданго. Как он там называется? Ну, пока рано относить духов. А, а тут нету, да, этого? А, вот Кибиданга. Такая музычка еще играет. Да, очень. Ой, деньги окупятся как раз. Ты можешь показать нам, где живет Они? Звучит, конечно, знаю. Но неплохо бы сначала ответить кибиданга. Что ж, за мной я покажу тебе место, где Они. Так, нам там сражаться придется. Поэтому сразу хотя бы на воду переключусь. или Нет, огонь пока не фул. Поэтому на воду. Потому что там всегда сражение. Пути чисто собрать. Вот мы пришли, сейчас я его позову Хм, что это такое? Какой-то странный запах У меня так и думали Пошла вон Пошла вон Так, ты сразу изгоняешься Ты тоже пошла вон Ух ты Толстый-то, толстый Ай, -то. толстый. ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, Вы че, блядь? черти? Так, собаки кафу. Ну как пошла вон, пошла вон. Сейчас там мне опять будет бить блять. Кстати, вода нормально так наносит. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, о, там большой дядь, большой большой дядька идет очень. Так, большой дядька, баба. Так раз и остальных зацепил. Ай, Ай, ай, ай, ай, ай, ай. Так, большой другой дядька к другому большому дядьке. Подойдите, пожалуйста. Чтоб ты не мешался. Ага. Да бегу я, бегу. Ай, ай. Где вода? Ой, свет точнее. Умри так, пожалуйста. И ты тоже. Как бы нет, нет времени с вами разбираться сейчас. Баба. Я прям знал, я прям знал. Как помешаем? мне. Так, где ты мелкую? Где-то тут, да? Вот она. Да, а, все. Все, я тебя спас. Все, все хорошо. Пусть пси назовет своего... Думаю, можно звать вами. Благодарю вас за помощь. И когда есть хорошие духи Тебя прямо тянет, я бы все-таки не стал это так называть Эх. но нам нужно на самом деле пополниться немножко Блять, смотрите как страшно смотрится надо восполнить все силы потому что мы сейчас опять идем туда где возможно опять будет большой дядька так я метку-то оставил на следующих врат нет конечно зачем блин? Кстати, можем опять пятиху заплатить, да? Вообще красота. А можно еще да, одну У Денег-то много. чем их самому искать, когда можно карту открыть? Так. А вот и он маленький. Я бежать туда? Да. Бежать туда, конечно. Но зато воду прокачаем. Как следует помолился. Да. Само собой. Быстрый телепорт. Ну как телепорт? Быстрое перемещение, врулит. Тут есть кто-нибудь? Так, я вроде врагов... Ах ты ж тварь, блядь. Длиннорукая. Сюда, да, побежала куда-то? Где она? Вижу ее. Просто попал, но не убил, ладно. На те в сердце А, пульки кончились их. Увидела, ладно Попал по ней? Все? Что, реально я ее все, что ли, выкосил? Хотя, а что она опять-то появилась? Тварь Ладно, я думаю, я успею пойти помолиться И подняться наверх Ты меня не видишь Я тебя не вижу, все хорошо Я пошел дальше Теперь можно идти. Надо стрелы купить. Надо купить стрелы. И отдать уже духу. духа, который сколько у нас тут, 30? Или еще чуть О, он еще призрак. Да ты не ари, Ты шо, раскричался тут? Все, все, все, не включите, пацаны. Не забудь переправить этих дух. А где метка-то? Да, блин. Я вроде хотел оставить метку, всегда забываю про нее. О. Теперь мы хотя бы видим, куда нам надо. Так, а есть еще где духи не спасенные? Вижу. Телефона не вижу, зато вижу магазин. А, не так, не тот магазин, который нам нужен. Жаль. Очень жаль, я бы даже так сказал. Так, так, так, мне это напрягает. Не люблю, когда я куда-то иду, а там призраки меня пугают. А вот теперь я вижу магазин. О, телефон вижу. А, они телефон охраняют. Так вот оно что. По-моему, я еще... А, хотел сказать, что я статую слышу. А -а -а. Если они сюда придут, они, наверное, охуеют. Стрелы, пожалуйста, можно? Так, не-не, подожди, 20 стрел. Вот. Вот это я понимаю, закупился. Ну вот, закупился немного. Так, значит, телефонную будку не охраняют, да? Нет-нет-нет-нет-нет-нет, что-то повернулся-то. Блин, там еще двойка стоит. Пацаны, вы меня никто не видите, так что не обращайте внимания. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа, девчонка меня потеряла из виду. Ха! Это все потому что она без головы, она на звук ориентируется. Отвечаю. Прям рядом стоит. Нормально. Неплохо. Он что-нибудь скажет? Нет. Ну и ладно. Так, нам теперь сюда. А, вон еще одна наверху. И именно наверху, заметьте. Так, смотрим. Противников не вижу, но они появятся.. Я больше чем просто уверен. Я же сказал. ой й й й ёй Ты шо? Ух ты, я ее прям отразил. Все. Изи. Самое быстрое очищение на Диком Западе. Отлично, идем дальше. Конька не хватает. Как бы его всегда в принципе не хватало. Упа. Ворона. Чучело вороны. Чучело вороны, которые явно использовали в каком-то ритуалчике. Ритуальчике. Так, едем дальше. Ой, а ч, я же карту нажал. Зачем мне читать про эти тотемы ваши? Так, а там где? И там наверху. Да мне сегодня везет. Я просто не люблю как-то внизу все это дело делать. Когда можно все делать наверху. А! Ну да, все здесь. Так, сейчас тоже появятся, да, пацанчики? Ну? Ну? Сегодня никого не будет? Не очень люблю открытые двери. Да ладно, так просто. Так просто. Хорошо. Я бы взял бы допик, но сначала... Мы бы немного приближаемся к цели. А, а, -а, а, вот и наш квест Главное как раз... ворота И сюжетный квест Значит сначала идем к доп К доп квесту Почему? Потому что, не знаю почему, но рано или поздно мы, когда все очистим, все эти, тогда все закончится в целом. Ну, не просто закончится, а как бы там еще битвы нас предстоят. Ну, как, как ни крути, да, как, как без битв. Блять, Упал. Но на каждую очищенную территорию не забываем Появляются вот такие вот деревья Враги Воооо какой там дядька Стоит злой А у меня огненных нет Их надо где-то искать Естественно Так ладно Пойду к допке сначала да. Все не без греха Кстати Допка допкой но это целый храм. Похоже, да. дракон снова на них сюда. Кажется, на этих дверях чего-то не хватает. Да, раньше на них был изображен величественный дракон. Есть легенда о самурае, который потерял на поле боли много друзей. Он смешал их кровь чернилой. В память о них нарисовал дракона. О -о -о. К сожалению, этот дракон принес всем вокруг только один шесть. Вероятно, кровь мертвых осквернила чернила. Должно быть, души его погибших друзей были переполнены злобой. Тогда Верховный Жрец решил шесть двери и избавиться от проклятия. Узнав об этом, дракон соскочил с крей. И скрылся вместе с сил, драконья молода. Его дома стали драконьи живы. Невидимые энергетические каналы. Дракон взял и соскочил с рисунка? Вы уверены? Не исключено, что чернилы были осквернены. Драконьи жилы, драконьи логовые. Надо тут немного осмотреться. Если найдем их, скорее всего, найдем и нашего Так Как интересно, если честно. Так, сейчас мы, блять, осмотримся. Тут дверь распахивай. А, нельзя. Такой звук воды. Так, вон та штука меня пугает очень дико, поэтому сейчас мы ей в голову это самое Ну, может и не в голову, конечно, но хоть куда-нибудь засадим разочек другую. Я вообще с ней близко, честно, сражаться не очень, горю желанием Но она так бежит сюда дико, божечки Все Ой Пацан Понятно, понятно, понятно Ну, а ты хорошо. Минус проблема на одну голову, если честно. Вот так вот сюда за дверь отходишь, потом присаживаешься. Заряжаешься помощнее и лупишь по нему. Попадешь, может, да? А так хотелось. Люблю новые локации. А теперь это он сказал, заметил. Так, слушай внимательно. Я где-то статую слышу. Блять, не пойму. Подожди, мне кажется или нет? Блин, мне походу показалось. Да не могло же мне взять и показаться. Правильно? Правильно. Ну-ка давайте -ка сюда отойдем. Вот, справа где-то. Хотя, может быть, не факт, конечно, смотри, что. Смотри сюда. Опа. Он Ух передвигается Рано или поздно он выведет нас клопол. Похоже на драконье логово. Наложи на него печать. Прости, братишка. Надеюсь, мы не будем с ним сражаться, но выглядит очень красиво. Такой по земле бежит. Красиво. Жалко, что его придется изгнать. Постой! Видимо, как классно Его тоже надо с нами лицом Где-то справа статуэтка А, вижу, вижу его, бежит, блядь. Ах ты так, первый пошел Первый ушел Не очень хочу наступать на его логу, если честно Немножко оно как-то меня напрягает, да. Так, опять, опять побежал Значит, это было не последнее. Значит, будем искать их и запечатывать да? блять, да подожди, я хочу его забрать Так, он куда-то наверх побежал А, вон, вижу логово, все Сейчас еще челики появятся Блять, слышу где-то пиздюков, внизу бегают, блядь Ладно, давай сложим знак, сейчас кто-нибудь помешает нам, нет? О, круг, полукруг Блин, ну выглядит это очень красиво. Вряд ли у дракона осталось. Много Вон он так тихо. Это я возьму. Так. Последнее, самое огромное, видите, какое. Занимает всю территорию Бога. Мне кажется уже привет братишка знал, Мало того, что быстрый, так еще и мне ух ты сразу четверых бам выглядит эпично так а сколько мне 24 осталось Надо уж тогда зарядочки бить, пожалуй Потому что это самое Блять, блять, больно Больно Но у нас есть всегда план Б Уронить И это самое Из-за из печаток Ой, ей-ей-ей-ей-ей! Да, что ты не заряжаешь ты силу? Тихо. О, а, двоих сразу отбили. Ну, одного я добил, а второе это самое, еще не добил. А, не полностью устанавливается, если их не это самое, да? Хорошо. Так, да, план Б. Взорь. Блин. Хочу к нему близко подойти и запечатать. Он не ожидал, что к ним так близко подойдут. Сто процентов. Остался только дракон. Ну все, твоя песенка спета, мой друг Все, возвращайся на свое место Теперь полный круг Полетел вернемся в храм. Мне интересно, что осталось Мне тоже Так, где-то я слышал Интересный звук Со статуэточкой а Сейчас я его почему-то не слышу Может, все это странно а -а -а. Вижу, красавица стоит На-на-на Красотка Не спрячешься от меня так, есть кто? Нету никого. Полтинчик. 31 из 52. Поверил Много. Честь, а? Значит, все как раз уже заканчивать потихонечку пора. доп квест последний. Вообще красота. А вот и дракон. Смотрите, а здесь, кстати, подобрее выглядит, если честно. Намного добрее. Мы избавили от Теперь вы сможете спокойно проводить души на этот свет. Надеюсь, и наши беды прекратятся. Конечно, прекратятся. Так что мы получим? Деревянная рыба. М -м, буддийские монахи постукают в этот барабан, когда читают это с утра. дракон ага. как будто сейчас оживет. В общем-то, как раз это он и сделал акварель фильтр камеры плюс одна штука а все нам все что дали это все но рисунок реально красивый как бы он того в принципе стоит ух сколько душ что нам дали что у нас еще ну что, еще одну быстренько. А, тут же квест. Это, это, это прям вот этот вот самый, вот этот вот. Ну, давайте ладно, быстренько к нему сходим, наверное. И на этом закончим. Хотя фиг знает, что там произойдет, да? И я тоже думаю, фиг знает, что там произойдет. А вдруг там будет очень долгая сюжетка? Не, ладно, отдаем духов. Потом собираю еще. Ну, все, через встретимся, все, вот. Конечно, хочу отдать все. Здесь понятно тысячи духов, нормально так. Как вы там? Эти твари не слишком вас пресуют. Лучше скажи, как у тебя била. Есть новости? Я решила пока собрать информацию по городу. Как что-то выясню, позвоню. Вот. Это хорошо. Не забываем, что есть белые метки и специальные метки. Эти уровни просто, знаете, как денежки. шу шук шук шук шук Прям летят-летят. Уровни прям отлетают вообще. На раз-два, как говорит. На дать. Так, а я хотел вот это прокачивать. А мне нужна магатамка, еще одна. Эх, очков-то уже хватает. Тридцаточка. Так, питаться можем потратить. Ускорение извлечения ядер. О, кстати. Вот эта штука полезная. Блять. Давай прокачаем. А, она уже прокачана или нет? Нет, еще не прокачана. Так, маготамка и тебя потом. Вот эта штука очень полезная, я, кстати, как я ее не заметил сразу, не знаю. 20 очков. Ну все, надо будет маготамки собирать. А, и, кстати, вещи. На мне же браслеты надеты. Четки скрытности, четкие изобилия, третий уровень лучника, стрелы. Ладно, да, я могу носить три пары четок. Три штуки. Это можно пока снять. Вот этот вот надеть. Так, стоп. Вот это мы снимаем. И вот это одеваем. Он помогает нам находить призраков. Вот это заметки. Это тоже для тех, кто любит все закрывать. Очень удобные четки, очень полезные, на самом деле, я считаю. Потому что они нам помогают Четкий самообороны, кстати, получаем урон То есть это хп-шку установить, это уменьшить Это уменьшить получение Это увеличить получение хп Силы выстрелов из лука. Ох ты, ёп твою мать Как они страшно смотрятся блин. Это одежда кикей, да? Если кикей Ее надевал, значит работа предстояла Тяжелая мне черненькая мне нравится. Мне, кстати. Не... А, ну это типа сета. А, нет, что он не меняет. Почему он меняет верх а не меняет низ? Опа. Официально такой костюмчик, ну-ка. Не, не очень. Вот это мне нормально нравится. А маску, чтобы меня не узнавали, кстати, можно было бы носить. Тоже полезная штука. Да, пусть будет для, для неузнаваемости. Часики, часики. Шужак. А, тут музычка есть. У, -у озвучит ничего тут. Талисманы и предметы, которые у нас есть. А, это. Ух ты, сколько я насобирал предметов-то. Телефонная карточка. Еды у меня просто тьма тьмущая. Это временный эффект. Это еда призрачная временного эффекта. Я его просто забываю использовать. Она хилит и дает еще это самое. Временный эффект. Вот, увеличивает временный идеальный блок. Увеличивает, удваивает временный блок, естественно. Фиренное плетение. Показатель защиты. Как бы вот такие вещи, блин. Нормально. Ладненько, будем заканчивать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. С этой серии продолжим. Тоже вот будем вот так вот, наверное, вот так вот. вот телефонные будки. Потому что я тоже буду собирать 50 духов, прежде чем мы начнем следующую серию. Потому что их много, блядь. <кхм> их много, а я один. Тут значит, надо еще полетать. Еще, опа, еще и доп квестик. Мы в следующей серии пойдем. Ух ты, как хорошо. Да, пойдем обязательно. И как раз духов по пути пособираю, пока до да, квеста идут Так, спасибо, ребятушки Пока-пока